Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Часто первые симптомы серьезного заболевания мы стараемся заглушить обезболивающими препаратами, совершенно не думая о последствиях. Симптомов острых хирургических заболеваний много. Резкая боль живота любой локализации, бледность кожи, холодный пот и многие другие угрожающие здоровью факторы говорят о том, что пора вызывать скорую помощь. При выборе медицинского центра прежде всего стоит обращать внимание на детали. Это в первую очередь должна быть сеть медицинских клиник, которая зарекомендовала себя достаточно давно, существует не один год, и где сформирована команда профессионалов. Очень важно поинтересоваться какое оборудование в клинике. Что на сегодняшний день клиник много, услуги, которые они могут оказывать, совершенно разные. Бесценно каждая минута. Колоссальная ответственность лежит на хирургах Best клиник. При поступлении тяжелого пациента необходимо оперативное диагностирование. Важную роль в обследовании играет высокоточное оборудование. УЗИ, рентген, наличие собственной лаборатории сводят к нулю неточности при постановке диагноза. На весь процесс от забора крови до госпитализации уходит не более 30 минут. Если мы говорим о современной хирургии, то это прежде всего... В большинстве случаев лапароскопические методы оперативного вмешательства, которые в кратчайшие сроки позволяют вернуть пациента к обычной жизни. Наиболее распространенная экстренная операция – это, конечно, операция по поводу острого аппендицита. Второй по частоте, то, что встречается в нашей клинике – это ущемленная грыжа. Само слово «экстренно» означает «быстро и без промедлений». Пациент экстренно попадает на операционный стол и позже от наркоза он просыпается уже в палате. В этот момент после болезненной стрессовой ситуации пациенту необходимо создать максимальный комфорт до скорейшей реабилитации. Нам удалось объединить уют самого хорошего и гостеприимного отеля и стерильную безопасность медицинского стационара. Мы предоставляем пациенту одноразовое белье, тапочки, средства личной гигиены в индивидуальной упаковке. Палаты оснащены удобными функциональными кроватями, кнопками экстренного вызова медсестры. При необходимости мы используем противопрожжневые матрасы, которые у нас имеются. Также имеется специальное оборудование, инфузоматы, перфузоры, аппараты ИВЛ и подачи кислорода, мониторы слежения за артериальным давлением и пульсом, которые позволяют круглосуточно наблюдать и следить за состоянием пациента. Питание в стационаре у нас трехразовое и для каждого индивидуально. Если нет никаких ограничений и показаний, то пациенту доставляем еду из ресторана, но при заказе еды мы придерживаемся гастрорациона. меня беспокоили изначально боли в животе, резкие боли, не могла кушать, снижение веса было. Обратилась к Григорию Юрьевичу. Григорий Юрьевич провел обследование. Не выявили желчекаменную болезнь. Доктор сказал, надо оперироваться. Операцию сделали экстренно. Осталась очень довольна, довольна персоналом, довольна тем, как работают специалисты, как работают хирурги. Очень отзывчивый персонал. Пришла с с волнением с беспокойством поддержали успокоили всегда отзываются в стационаре получила должный уход очень замечательные медсестры отзывчивые анестезиологи постоянно приходили спрашивали как дела регулярно проводили исследования анализы Делали все для того, чтобы я лучше себя чувствовала и проходила реабилитацию в нужных условиях, должным образом, соответственно. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.